Всем привет! Приветствую вас на своем канале! В этом видео я хотел бы поговорить о создании чертежных видов SolidWorks и работе с чертежными видами. Я создал новый чертеж, и теперь, чтобы перенести сюда модель открытую, необходимо либо выбрать кнопку «Вид с модели» на панели инструментов, либо перейти на вкладку расположения вида», здесь выбрать «Вид с модели» или «Стандартные виды», либо нажать и из этой контекстной панели выбрать необходимый инструмент. Ну Я выберу вид с модели. Единственный открытый документ сборки. Щелкаем «Далее». Здесь выбираем необходимый вид. Можем также выбрать конфигурацию, если нам необходимо. И выберем масштабную, например, 1,5. После чего у нас появляется такой ограничивающий прямоугольник вида. И можем разместить его на поле листа, либо за пределами листа. Если это необходимо. Размещаем на поле листа. Также сразу автоматически здесь нам Solid дает возможность добавить еще несколько проекционных видов, стандартных проекционных видов. Но мне они пока не нужны. Выберу только один. И здесь выберу другой стандартный вид. Пусть это будет вид справа. Виды в модели немного нелогично определены. Вид спереди у нас со стороны... Входного отверстия, а вид справа как – бы главный вид. Для того, чтобы переопределить виды э, в детали или в сборке, необходимо зайти на панель управляемого просмотра, здесь выбрать вот эту кнопку, и есть кнопка «Обновить стандартные виды». Нажимаем на нее и выбираем тот вид, который нам необходим. В данном случае это будет вид спереди. Все, теперь у нас вид спереди, вот этот главный вид, а вид слева у нас со стороны входного отверстия. Точно так же и здесь. Теперь у нас вид спереди, тот, который нужен, а вид справа у нас со стороны входного отверстия. Новый чертежный вид мы создали, теперь э, как работать? с чертежными видами. Давайте сделаем масштаб чуть побольше. Здесь можно выбрать э, масштаб вручную. Ну, Например, нам 3 э, мало, а там, 4 много. Можно ввести половиной. И масштаб будет 1 к половиной. Ну, я оставлю 1 к 3. И теперь что мы можем сделать? Что мы можем с этим чертежным видом сделать? Ну, первое, что можно, это добавить еще э, стандартные виды ортогональные справа сверху там спереди выбираем проекционный вид и так как у нас уже чертежный вид выбран то очень легко добавить вид сверху снизу слева справа давайте добавим еще такой вид и добавим еще такой вот вид если мы меняем масштаб на главном виде 14 например то все проекционные виды у нас также меняют масштаб. Это очень удобно. Если же необходимо изменить масштаб какого-то одного вида, ну, например, вид сверху нам нужно изменить масштаб, то здесь мы идем на вкладку «Масштаб», «Изменить масштаб пользователя», и здесь ставим, например, один к двум. И все, у нас, все виды у нас связаны между собой одного масштаба, а один масштаб мы указали вручную. Этот вид теперь не завязан с масштабами родительских видов и имеет свой собственный введенный пользователем масштаб. Если нужно вернуться обратно, переключаемся и, замени... и использовать родительский масштаб. И он становится сразу одним тот, который у родительского вида. Зачастую таких ортогональных видов, Недостаточно и необходимо сделать изометрический. Изометрические виды также можно откинуть от исходного с помощью команды Проекционный вид, введя курсор в бок. Одна изометрия, вторая изометрия, третья изометрия, четвертая изометрия. Давайте сделаем изометрический вид и добавим его на лист. Но э, бывает, что и этого вида недостаточно, и необходимо посмотреть, что находится внутри э, сборки или там, внутри детали. Необходимо сделать разрез. Есть специальная команда «Разрез». Выбираем, как должна выглядеть линия разреза. Это вертикальный, горизонтальный, вспомогательный или вот такой вот сложный. Ну, давайте выберем сначала простой вертикальный. Выбираем точку который мы привяжем линию разреза. Щелкаем ОК. Здесь выбираем э, какие-то параметры. Автоштриховка, например, реверс направления, если нам нужно смотреть не справа, а слева. Все, переключение вида на разрез. Щелкаем ОК. И Solid делает нам разрез. Заметьте, что разрез связан с... Своим родительским видом, то есть он имеет горизонтальное выравнивание, так как разрез вертикальный. Но если необходимо перенести этот разрез куда-то на другое место, то можно это сделать через контекстное меню. Выбираем этот вид, выровнять, освободить выравнивание. И теперь мы можем переносить этот разрез куда нам угодно. То же самое можно сделать и с любыми другими чертежными видами. То есть можно также вид, э, куда? вид слева. также вид слева выровнять, освободить выравнивание. И теперь он не связан э, называем, привязкой с родительским видом. Но если нужно обратно э, вернуть все это, можно, конечно, Ctrl-Z прощелкать, как это любят делать э, люди, работающие в автокаде. Но у нас есть более продвинутый инструмент. Это. Выровнять по горизонтали к центру. И выбираем чертежный вид, по которому необходимо выровнять. И у нас опять все, как видите, все совпадает. Следующий инструмент – это местный вид. ну Например, мы хотим показать, как соединяются две части корпуса этого вентиля. Выбираем также точку, ведем, я левую кнопку мыши не зажимаю, то есть один раз нажал, просто и веду, и второй раз показываем границу, после чего этот местный вид ставим на свободное поле чертежа. У нас он подписан, можно выбрать, не обязательно такое представление этого вида, можно выбрать другое представление, здесь разные есть стили, например, разум, тудая окружность, то есть буква будет в окружности. Наверное, это немного не по ГОСТу. Есть с выноской, без выноски и соединенный. Следующий инструмент это вид по модели. Так, необходимо выбрать какой-либо чертежный вид. Здесь необходимо указать ориентацию по граням. То есть, выбираем вид спереди, первую грань, выбираем вид справа второй играть Щелкаем ОК и он нам добавляет еще один вид спереди. Не, не понимаю, зачем это нужен, но, видимо, зачем-то нужно Я, честно говоря, этим не пользуюсь. Следующий инструмент – это три стандартных вида. Ну, это, я думаю, здесь все понятно. Щелкаем ОК. И нам добавляется три стандартных вида с масштабом листа. То есть масштаб листа выставлен на 1 к 10. И вот они сразу можно... Не откидывая проекционные виды, сразу создать три стандартных, если это нужно. Тоже этим инструментом можно пользоваться, можно не пользоваться. Следующий инструмент, который я часто пользуюсь, это выров детали. Очень удобно, когда необходимо совместить такое вот представление какой-то разрез. Щелкаем, выбираем. Uh, чертежный вид и у нас сразу курсор приобрел другой вид uh, показывает что сейчас будем рисовать сплайн если вам сплайн не нужен ну давайте сначала нарисуем сплайн щелкаем ok и здесь нам необходимо указать расстояние на которое необходимо разрезать модель для того чтобы показать вот это вот как раз сечение разрез можно выбрать грань кромку, докуда он будет резать. Ну, давайте возьмем, например, вот эту. Здесь ничего не, не происходит. Здесь нужно указать глубину. Давайте укажем я не знаю, там 140 миллиметров. ОК. Okay, okay. И вот у нас часть вида, получилось как бы разрез. И можно местным видом увеличить это место. То есть не делать целиковый разрез а сделать такой местный масштаб другой и вот у нас уже показывается как выглядят две эти детали в местном разрезе Следующий инструмент – линия разрыва. Ну, она зачастую применяется, если используются какие-то холстовые детали, например, трубы, чтобы убрать лишнее место. То есть там, на трехметровой трубе есть три отверстия, и нет смысла показывать, что там между этими тремя отверстиями находится. То есть там ничего нет, никаких обработок нет, и смысла показывать пустое место тоже, тоже нет. Но можно посмотреть, как это выглядит. Выбираем чертежный вид, выбираем как нам сокращать горизонтально или вертикально линия разрыва и размер зазора ну например поставим здесь там, 3 миллиметра и выберем и наш э, вид стал короче на 3 мм. сколько там миллиметров 3 миллиметра да, мм между этими э, линиями и он стал короче насколько нам нужно можно переместить часть э, этого, этого разреза и получится вот такая вот такой вот функционал следующий инструмент это обрезанный вид используют для обрезания кадрирования части вида выбираем его выбираем чертежный вид на котором мы будем рисовать прямоугольник рисуем щелкаем и у нас часть вида обрезалась осталась только половинка вида и здесь наложенный вид я уже о нем говорил это совмещение двух конфигураций, там открытое и закрытое положение. Еще один э, инструмент это вспомогательный вид, э, добавляет вид э, с направлением взгляда, выбираем его, выбер, нужно выбрать справочную кромку, чтобы продолжить. Давайте выберем кромку этого ребра и вот такой вот вид нам рисует со стороны взгляда на эту кромку. То есть очень редко я им пользуюсь. Но он тоже имеет место быть. По созданию чертежных видов, наверное, все. Думаю, что 90% времени уходит на создание видов спереди, стандартных видов. Трех, одного, разрезов и вырывов с местными видами. Остальное, я думаю, занимает очень малый процент. Итак, теперь по работе с чертежными видами. Виды созданы, теперь как с ними работать? здесь в чертеже также есть дерево построения и все операции записаны в дереве. То есть у нас здесь один лист и на одном листе у нас есть какие-то э, виды и с ними произошло там то то то то. Ну например вот этот чертежный вид 2 у него есть выров детали, да, который мы нарисовали э, с плейном, но в принципе можно нарисовать и прямоугольником. Давайте посмотрим как это нарисовать прямоугольником. Выберем вид. Выберем скиз. Возьмем прямоугольник. Окей. Выров. Окей. Здесь поставим также 140. Да, ну вот все получилось. У нас такой, а, не помню опять же по госту, как он называется совмещение там, вида с местным видом. что ли Ну, неважно. Вот. То есть можно использовать не только сплайны, но и другие э, примитивы эскиза. Да, теперь у нас появился еще один выров. Здесь мы можем подредактировать определение, то есть э, изменить расстояние, на которое режется модель, или отредактировать эскиз. То есть поменять сплайн, прямоугольник или какой эскиз вы там выбрали. Вот. Также, конечно, здесь можно все хозяйство удалить если оно более не нужно и если необходимо можно переименовать чертежный вид дальше если это нужно то есть все объекты которые находятся на листе отображаются в дереве построения Да, забыл сказать что виды можно еще вращать это очень Удобно, когда у вас, например, трехметровая труба, и она расположена в модели вертикально. Нет никакого резона там переназначать виды да, спереди, сверху. И легче повернуть ее на чертежи. Я создам новый лист. Также выберу вид с модели. Не буду строить ортогональные. Один-единственный поставлю здесь. Вид спереди, назначенный мной ранее. И выберу э, команду на э, панели управляемого просмотра «Вращать вид». Выберу чертежный вид и покажу, на сколько градусов мне нужно повернуть. На 90. И вид повернулся на 90 градусов. То есть, если так будет удобнее для чтения чертежа, то вот еще один удобный инструмент. Можно было бы, конечно, построить там через 10 проекционных видов и наконец-таки там добиться этого поворота но вот здесь есть предусмотренный разработчиками солида удобный функционал да забыл сказать что есть еще один инструмент это создание пустого вида данный инструмент используется в приложении службы задач можно создать шаблон э, чертежа с пустыми видами там слева сверху спереди добавить необходимые разрезы, сечения и сохранить этот чертеж как шаблон. То есть чертеж будет иметь там несколько листов и пустые назначенные виды. Данный шаблон можно использовать в приложении SolidWorks служба задач, по-моему она так называется, для автоматического создания чертежа. Если интересна эта тема, я могу в одном из следующих видео рассказать о ней. Пишите комментарии, если интересно. Пишите, если неинтересно, все равно пишите, что неинтересно. На этом все. Всем спасибо, что досмотрели до этого момента. Длинное видео, наверное, получилось. Ставьте лайк, если понравилось. Ставьте дизлайк, если не понравилось. Пишите комментарии. Всем спасибо. До новых встреч.